Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Записываю новый бой для вас сегодня. На страничке Славика Беллионка. Вот, беру рубинку ему сегодня. Да, и решил как раз снять для вас поечек этот. Надо чаще смотреть бои для вас, поэтому вот сегодня как бы настроение вроде есть, но вы вроде одни тут на страничке на этой попадаются. Команда тоже заебись тут. Вот, носорог, три бронера. Нет, тут вообще два бронера и два атакера носорог еще. Да. Вот, я дал переход хода для того, чтобы спасти своего демона, ну и наклоняемся тут с помощью крейпушки на него, почему бы и нет, надеюсь вынесу, должен пойти, должен да, процентный вынос ребята здесь получается, Артурчик попался нам какой-то, сейчас все будет ребята, сейчас все будет, здесь вроде кабан, кабан реально пацаны, смотрите кабан, много кабанов Убрали уже из игры полностью, ну видите, они от не убрали еще. Ну как, они есть как бы, но они, наверное, встречаются, наверное, у единиц, эти кабаны. Так. Сейчас будем думать, что можно сделать такое. Тут, в принципе, ну, можно даже на урон поиграть. Вот арктиварус надо будет утопить, как-то попытаться, по крайней мере, утопить его. Кабана можно вынести спокойно, думаю, сейчас. Этим займемся как раз кабанчиком этим. Берем ранчик. И пытаемся вынести. Думаю, тут надо еще спасти от паука моего алхимика. балка базука сейчас. Как раз его сниму. Чтобы не был на пауке. И пытаемся вынести этого кабанчика. Хотя я не вынесу. надо вот так поставить балочку еще одну. Как раз надо ну, приземлить на эту балку и. Да, вот видите, я еще. Понятно. Зря потратился только, ребят. Зря потратился, только балку потратил зря. Ну, бывает, бывает. С кем не бывает, короче. Надо собраться, ребят, надо собраться. Потому что видите, хотя я тупо понял, что этот ход, короче, был очень, очень важный ход был такой. Если бы я вынес, вот я бы точно выиграл, то так вот могу проиграть еще. Ну. Но... У него две медальки серебряные, потому это не сильный игрок. Ни одной рубинки. Сегодня не встречал еще я да. вот такие дела. Все, нубы, рабы всякие там попадаются. Меня выносит, конечно же. Ну, понятное дело, что выносят. Тебя, Сейчас вынесу его. Кабанчика с помощью громина плюс шокер, думаю, попробую тут вынести. Потому что по-другому тут никак не, вы... не вижу вынос. О, спасибо, спасибо. Вот большое спасибо, тебе, чувак, за этот ход. Ты мне просто дал фору большую. Просто берем громину, ставим здесь и берем шокер. У нас сдается вообще лох бойка. 200 тысяч рейтингов, в принципе, тут тоже рейтинг у меня не ахти, тоже большое 27 тысяч рейтингов славика. идем дальше, ребята. Бои будут выходить чаще, теперь намного, как вы поняли. Последний бой я писал уже где-то неделю назад, и этот бой я тоже э, не так, в принципе. Как сказать-то правильно? Не так давно от следующего боя, да, вот. Нет, прошлого боя, вот. Э, дают нам соперничка какого-то, и находят какого-то опять серебристого... Туктика, туктика! Да, туктика, это туктик у нас! Сейчас мы тебя вынесем, туктик! Так, это вообще демон или кто это вообще такой? По-моему, демон, да? Кто это? Раз, демон, да! Тогда мы не будем выносить его, тогда будем другое что-то мутить, сейчас прикроем тут всех! Демона вынести не так-то просто тут! Надо замедлять, короче, замедлять вот этого чучка. туктика этого, чтобы он не выебывался там. У него, кстати, по полубронер. Можно было бы не замедлять даже, а что он Неопасный такой, неопасный такой персонаж. Что он будет делать? Я думаю, тут он может вынести, а может не вынести. Нет, не вынесет. Там же Минка сработает. Сто процентов уверен, ребят. Смотрите, Минка сработает. Сработай, Минка. Я же говорю, сработает. Издайся по Как раз он ходит, я вам вон... сбит туда. Берем биточку, прямо вверх поднимаем и помысл. Надеюсь, по крайней мере. Uh -huh. Понятно. Вынесли. Я так и знал, что нам стал, видите, очень стал криво просто Так бы я вынес. Переход дает, не дает или балку поставит просто. Uh -huh. Балку прикрыл себя. Зачем-то, не знаю, зачем даже я бы не стал даже выносить его. Переход пошел. Ну, это как, как бы к лучшему даже, что переход даёт первый свой. Здесь игра на вынос, думаю, идёт карта на выносе. Не хочу на хп, что я играю с ним на хп, это очень долго на этой карте играть. Да и невыгодно на хп на этой карте, она сейчас утонет, она вообще маленькая карта. Всех заморозил, пидорас ебучий. Был бы стазис, я бы сейчас а, взял стазис, короче, всех заморозил нахер. Но вот у стазиса нет, ребят, поэтому что поделать. Давайте поставим атомку с этого блока. Вот такую атомку, чтобы он малку тратил хотя бы еще одну. И что тут можно сделать такое? Блин, вот надо коктейль кинуть, ребята, коктейль, чтобы разморозить всех персонажей своих, потому что, видите как, меня заморозил всех троих, охуеть. Угу, понятно, все в куче стали опять. Хоть бы не упал вниз туда хотя бы, чтобы он не морозил больше так. Сейчас меня заморозят, и все пиздец будет мне туда. Еще Андрей стоит под выносом немножко, Гравина плюс бит, там под выносом стоит немножко, так, Андрей. Ну ладно, пускай стоит, балку поставил вторую, стрелять лучше, все нормально. В принципе, даже я там не знаю, как я ставил правильно или неправильно атомку. Ну да, правильно походу ставил, хотя нет, смотрите, я могу выносить его по идее сейчас, могу по идее вынести его но ну, не факт, что я вынесу его не факт, я не обещаю это. Я не обещаю. Пита нет у меня. У меня нихуя нет, ребят, поэтому я тут не вынесу его, скорее всего. Ну, посмотрим, может быть, как-то потом получится вынести его. А, как-то уж, скорее пушечки как-то. Угу, понятно все. Вынес, блядь, по-мастерски, просто из-за этого робота ебучего, блядь. Вот все, блядь, у него носороги, блядь, демоны всякие, боксеры, а этот робот самый, блядь, Вот бы там стоял демон Тогда было бы вообще шикарно просто все. Липучий охранник, который хуй обойдешь. Mm. На самом деле, сколько я играю в этот вормикс, ну вот после обновы именно. Ни разу еще не пробовал обойти охранник, этот вот, лепучий экстрем телепорт. Ни разу не пробовал. Надо попробовать будет. Ну и ч, мне сейчас остается делать, короче, как осмораживаться, ребята. Не знаю. Может приз здесь реально. Блин, какой-то бред делай, ребят, что-то вообще как. Как ну поиграю какой-то. Ну ладно, сейчас смотрим, там нельзя будет так. Uh -huh. Ну давай, пока я туда засплываю. Короче, беру, короче, хеймингтончик и замедляю опять же. Потому что делать особо нечего тут пока что. Может быть даже на хп его добить? Да, на хп, конечно, его легко добить будет. Поэтому, скорее всего, я так и сделаю. Липучий охранник, как тебе обойти-то, сука? Липучий кидает. Они так заморожены уже. хуже некуда все Так, сейчас как бы я могу э, вынести его э, демона. Стоит делать это или не стоит делать, это я даже не знаю, но, ну, наверное, стоит, конечно же, надо вносить, надо выносить, по идее, балочку поставлю так, чтобы он как бы... Потом моих не вынес в ответку, как бы... Балочка тут нужна, думаю, блядь, балочка не ставится, охренеть просто, балочка тупая у нас. И, наверное, сейчас вот так вот барьерки, ну отлично просто, барьер тут c сработал, но... У меня больше нет барьеров, не осталось, так, выносим с помощью фугасочки... Женю этого и все думаю, да. Думаю, все так и вниз встаю сюда. Там, конечно, я стал немножко, ну ладно, думаю, не вынесет никак, ну может вынесет, посмотрим сейчас. Дениска ходит этот, Дениска хуиска, фибристка, да, ходит, и... Что он будет делать, интересно? Пошел. Наранца, блять, как полетел, как бог, просто в эту щелочку блять, не может прилететь, красавчик, просто Дениска наш. И он арбуз кидает на шару просто. Ну, на шару мы с тогда посмотрим. Красава под встал. Только не на шару. О, красавчик. Все. Все. Вот это вот шикарный ход. Дениски был. И Денисский сейчас появится, купаться. Бля, тексты. Понятно. затем стоял. Блять, сука, ебаная, блядь. Зазем стоял. Мне бомбит уже немножко на самом деле. Ребята. Этот бой просто дневной. Я днем обычно бои не пишу никогда. А я обычно пишу бои ночами. Ну, там, утром бывает, пишу бои, но редко, правда. Вот сегодня идем. Прям настроение вообще заебись сейчас просто вот вообще поэтому вот так вот такой бочек получается сегодня. комментирую хорошо там шикарно а так обычно ночью когда все спят вот так вот смотрите можно пытаться выносить с помощью луча я так и сделаю ребята но если не вынесу будет очень плохо давай давай давай давай бляд не успею да не успел шикарно все шикарно привет получилось все Оставил ждать да, минус два. Ну так-то у меня тоже два персонажа осталось. Поэтому. Э -э пока что мы наравне играем. Ну, я тут, ребята, слабый бой пишу такой. Ну, слабенький такой бой с нупомским, да когда... Тут я очень много тупил. Э -э согласен. Просто, не знаю почему, но как-то я сейчас не могу нормально думать, когда играю. Так, сейчас. У меня опять морозит, пидорас. Надо пойти этот охраннику убрать, точнее, так сделать просто, и всё. Убрать охранника этот сраный. Мешается реально, пацаны, просто охранник. Мешается перемещаться там. По карте спокойно, там, вот, вы видите, меня замедляет, морозит постоянно. Китай поразит свои ссаны и убогие. Ну, я, в принципе, тут не растеряюсь. Вынесу его сейчас с помощью ремингтончика. Ну, не вынесу, а за уроню. Вот, да. И потом вынесу этого Андрея с помощью, с помощью плюс бита. Если у меня она есть бита, я -то не тратил ее Я не тратил биту, хорошо, она у меня есть, в принципе, может, носить будет. Он пытается прикрыть как-то его, видимо, или нет. Сейчас как раз переход даю, разрушаю вот эту все хрень, вот это И выношу нахер эту шлюху, так. Балочку вот так поставлю, как-то надо поставить так грамотно, хотя нет, не буду ставить балочку, меня балочка может пригодиться еще в будущем. Хотя какой тут уже в будущем тут? Конец боя уже идет. Надо как-то вот... Не-не-не-не-не-не-не. Сука! Надо было так сразу делать, чё я тут туплю так? Ну что успеющий, блин, успею, должен успеть, нет? Сука, не успел, отбита нету. Где я тратил биту, ребят? Я без понятия я тратил биту, это он меня пытался выносить сбиту. А, блядь, это он тванул, потом я тратил биту и не вынес. его. вс, я вспомнил, ребята. А я, блядь, думал, я потратил биту. Надо было, знаете, что сделать? Просто гроймина плюс. Не громина, а гра... а это лакунка плюс балка выносить. Ну, что-то тфпанул тоже опять сейчас что-то. Биты не было, значит, я понял, я тратил. Я думал, это у меня вынес бита. А он тупнул, оказывается, на кромха. Будет бы он не тупил на прям ходу и меня, я бы сейчас не тогда отметку. Так, вс, он стал там хорошо очень, и вс, мы можем вынести, по идее. Только не меня. Пожалуйста, не уронь меня. все, мне не вынес, все, хорошо, шикарно. И мы можем выносить его точно уже теперь с помощью даже греймина плюс. Не грей... блядь, греймина. Вагонка плюс. Балка, да. И плюс ружь еще так. Ага. Так, давай, давай, давай. Все. Вот так вот. Берем нашу. Балочку ставим. Берем ранчик, если у меня есть ранчик, еще один последний раз остался ранчик, И... Берем греймину. Ой, Граймина. Блять, почему Граймина? Это же блять. Как Граймина, блять? Просто... Постоянно путаю, ребята. У меня расположено так оружие, типа... Для меня вот самое важное оружие на вынос это Граймина и Вакуумка, ребят, да. Вот самое важное оружие для меня это вакуум и Граймина, потому что... Ну, они реально, реально решают весь бой почти. Ну, как весь бой. Некоторые моменты боя, короче. Дали сотку. Я хотел уже на ХП добить его, но тут, видимо, на вынос придется его как-то топить. Ну, посмотрим, посмотрим, как его можно будет утопить. Проще будет. Я сам не знаю, как там. Ну, посмотрим он, похоже сейчас утонет, где-то, или пробанет как-то там. Ну, все, у меня носорог ходит, носорог, если выживет, тогда будет вообще шикарно просто. Но он, скорее всего, не выживет, да. Носорога не трожь? О, молодец! Отец просто! Вот спасибо тебе за носорога! Носорога, ты мне не трогал, хотя, знаете, тут, вот, смотрите, что надо сделать еще. Переход дать или не дать, как думаете? Последний переход все-таки, да, последний переход, да. Блин, я не знаю, блин, честно. Сюда заземкину. Так, наверное, все таки я запущу синенькие ракеты, а сам куда стану, не знаю, честно, не знаю. Сюда встану, и все, в принципе, тут будет нормально. Все, я его зауронил, так прекрасно, так, в принципе. У него осталось 300 хп, но я не знаю, убьюсь, если его или нет, этого персонажа. Меня пытаются вынести с помощью... Меня убьёт, скорее всего, сейчас. Блядь, пидорас, минус 2 сейчас даст. Только не минус 2. Пожалуйста, вот не надо минус 2 давать мне. У него сколько мин? У него, блядь, все мины, что ли? У меня, у меня три мины, как бы. Ну и что? У, меня... у него нету нихуя. Бариков нет у него. Да нет, чувак, нет, никак. Я думаю, что он никак не вынесет, потому а что там сложно, наверное. Только если на шару как-то пытаться выносить, он будет, но... Он вообще лох какой-то, блядь. Он вообще какой-то лошок у нас, поэтому все мы выиграли здесь. Надеюсь, я не, не, не, не запану, пока я не запану, пока не имею в виду, может так просто, что вообще жестко, жестко будет. Так, вот, берем. Блядь, нахуй, сука! Фух, фух, фух. Минка встала охуенно просто. Так, ну и надо как-то пытаться его уже добить быстренько. Так, охранник ставлю на всякий случаях пожарный. Минку еще одну. Нет, минку не успеваю, поэтому вертолет беру. Минку не поставил просто. Ч ж такой-то, а? Это минка изрешала, блять, сейчас весь бой почти, блядь. Охуеть просто, да? Подождите, мы не даст минус два. Пожалуйста, не дай даст... минус. Сотку дали, пидорасу, блядь. Всё у него есть, в принципе. Он без этого никак не даст мне этого персонажа моего. Атакера. Никак не даст пестраты. Ну, мне кажется, не даст уже. А, что... а чем он даст? Минка есть. А ну ложка, может? Охранники. нет охранников. Минка, ну ложка. Подождите. Минка, да. Он берет минку. Или пуча какой-то. Ой, блядь, заюзал, тварь. Пиздюк ебучий. Фу, блядь, пидорас ебаный. А? Заюзал. Не трогай, сука, тьмо! вертолет у него же есть. Зазем сработал. Хорошо, зазем есть, поэтому все. И я думаю, по с помощью грейпушки я поношу его. все. Я, ребят опасный бои играю, опасный, что-то вот я пока стирался, а, не, не стирался, а так туплю, каждый бою, ну тоже теряюсь, как бы да, само собой. И, и думаю, вынесу 100% процентов уже, как бы да. Да должен идее, должен, да. Все хорошо. За спас тебе, меня, спасибо тебе за зем, большое за то, что ты меня спас. Тут, блядь, рабок у меня чуть не сорвал, блядь. Тут что-то рабок не сорвали, но если бы не за зазем. не Зазем, то я бы встал, ему точно, блядь. Пока что играем, еще ребята, пока что я бой не заканчиваю, еще, поэтому пока что мы играем, попался нам какой-то рабок. Здесь много рабов, ребята, поэтому Рубинку тут можно взять спокойно будет. Я еще ни разу не проиграл, как бы я иду с 9 ранга. Без поражений, как бы все. все четенько, все. Так, здесь надо как-то вот так вот сделать, Так, суд не потратить ни одной. Все-таки потрачу одну минку, придется тратить, ребят, просто не хватило мне прыжков этих. Да, вот я видим, видимо, как-то я тут, там неправильно прыгал. Да, это даже заметно было. Так и узишка, надеюсь, я. Нет, тупанул, как обычно тупанул. Ну да, вот видите, как я тут туплю на видос, ребята. Вот не знаю почему. Это нубас всё равно какой-то, да, пофиг на него. вообще Никита какой-то. Две золотых медали взял какой-то Никита наш. Ну, да. Игрок не самый ну видимо, да. Андрея идет носить Я бы так не делал. Ну ладно, им придется делать так, потому у него команда не очень хорошая, поэтому он так делает. И пошел по ходу вниз. Лускит дал переход хода на мелкого, тогда бы там мелким снизу овцой бил бы, тогда я охранника поставил. Вот да, вот правильно делает, только надо было мелким делать. Два охранника, ну и автоса домой, да, пойдет. Да-да, вот правильно делай, ч. Только вот может еще не вынести. Не, вынес. Надо было мелким чувак идти, потому что сейчас вот ты как бы пошел туда, я тебя выношу сейчас в ответку. Как бы. а так мелко бы вынес, толку бы не было никакого с него. Поэтому сейчас думаю, его вносить. Так бы не пошел. Так, носорогу переход я дал. Как бы может быть даже без страты имеется. Ну, без трата это будет жирным мне, конечно, наверное, да. Давайте попытаемся без трата дать. Ну да, тут будет жирный реально. Ну да, вот видите, будет жирно. Еще ход срал. Пиздец просто. Да как я ход срал-то? Не понимаю я просто. Этого не понимаю. Это физика какая-то просто, ребята. Куда ты бьешь? Охранник, куда ты, блядь, землю бьешь? Он прям, прям брал в землю, короче, бил специально. Мне ну, сразу почти. Опять. Ладно, тут затащу, ребят, по-любому, все равно, как бы я тут не проиграю, я точно знаю, потому что ну, тут шапки у него боги. Кроме вот, наверное, вот этой шапки. Ярла. Легендарный ледяной щит. Охуеть. Тут кто это же такой? Сменый посох легендарный. Жестокая. У него что тут? У него все легендарное, что ли? Эпичный. Жестокий. Чувак, походу, везучий. Потому что у него очень много легендарных вещей, жестоких, всяких там. Но мы тоже тут не помню. У нас тоже эпичный, жестокий. Что у нас тут еще? Тут жестокий, тут что у нас? Тут ничего у нас нету. Тут мы тоже по крафтам недобротные, поэтому здесь как бы все честно. Так, и и. Не ходит у меня кто? Э, мой робот. На да, плохо. То, что робот я хотел, чтобы демон ходил, чтобы можно было. Ну ладно, тоже робот нормальный, сейчас мы убьем мелкого тогда. Чтобы он не мешал подносами. Да, плохо-то, что. Не. Бронер, чтобы травить можно было ему. Игра тут на хп, скорее всего, пойдет, да, все уже. Хп на вынос я тут приебался, походу, да, вот. Как нуб проиграл. Еще один хп оставил ему. Бля, понятно, что сейчас ходит, скорее всего, да, он ходит или нет, не ходит? А, он не ходит. Хорошо, значит его только убьет мой робот. Поэтому тут, в принципе, не страшно. Так, и что? Браймина блядь, Блять, с вакуумки вынесет. Если он умеет, конечно, выносить вакуумки, то да, вынесет. Если не умеет, то значит не вынесет. Или потеряю соединение. Если потеряешь, потеряешь соединение, то все как бой заканчивается, ребята. Да, пожалуйста, потеряй соединение. Пожалуйста, вылети пожалуйста, события. Посмотрим. вылетит он. Да, потерял соединение, хорошо. Хотя нет, ребят, не, хорошо. нехорошо. Я хотел бы играть бой с ним. А, ладно, давайте да, дойдем до седьмого ранга дойдем, в принципе, и заканчиваем этот бой, потому что он вс, как бы я стал снимать. Ну, как устал. Немножко предустал так снимать бой. Давайте уж поиграем. Тут уже у нас попался серьезный противник. Э, хочу как про. Попался это. Не Дмитрий в случае Млек. Потому что, мне кажется, это Дмитриев какой-то попался у меня сейчас. Вот. Поэтому нужно когда-то тут утащить. Ой, ну это враг, Дмитрий, кажется, попался, вряд ли. Надо его сливать. Павел Дмитриев хорошо очень играет, ребята, очень хорошо играет, поэтому надо его сливать. Я его хуй солью, хуй солью, конечно, этого, Дмитрия, ну ладно. Попытаемся что-то сделать такое. На основе я ему проигрываю всегда, почему-то, не знаю почему, но я бывал, потому что я там дощил. Да. У меня кинул на нищу, после этого я снял, стал с ним играть, короче, и пока что сейчас с ним один 0 что ли, или 2-0, короче, хуй знает, короче. Так, тут есть, короче, какой-то вынос, я точно знаю, что тут есть, минус, короче, он мне атомку поставил, я лучше вот переход домой. Там этот дроид ебучий, ну ладно, сейчас пытаемся вынести его. Пытаемся дать вынос. Надо поставить как можно дальше вот эту банку так вот, как можно выше, точнее. Блядь, тут надо все успеть сделать вынос-то. Ну понятно, короче, там тактика есть просто, я не знаю тактику эту просто. Не забыл тактику, короче. О, блин, тут хуй выигрыш, ребята, вот, честно говорю. Здесь просто нужно немножко постараться тащить. Мне как-то лень просто сейчас немножко долгие бои играть. Ну ладно, пытаемся выиграть, тёрно пытаемся выиграть. штускер у нас шпиф. как его можно тут вынести не знаю никак Наверное, никак наверное никак можно конечно пытаться там зайти портом туда и ферверком вынести но рискованный ход рискованный переход давать еще один придется тогда на атакера он как раз атакеру этому укадал. сейчас ходит кто у нас мой он ходит можно было на хп с ним поиграть да на хп надо будет играть начинать потому что тут видите вот как вот на выносе поиграть очень трудно, на этой карте на выносе поиграть, потому что здесь как бы карта титановая вся, как бы, поэтому трудно очень тут на выносе с ним поиграть, да. А вот на хп уже другая дело будет. Так, что Кровить. Травить? Не, не хочу травить его, а то что я хочу травить у смятежника. Мятежника будет легче убить, чем зряца, наверное, да, думаю. Ну вообще, персонажи все хорошие тут у него, кроме, наверное, вот этого вот. Хочу как про... Вообще все хорошие такие, зряцы тут с таким. Ну, зряца можно убить еще на рундах. И материнка тоже. Алхимика. архиварус труднее, мне кажется, убить, чем жрецов и... ...варюсов. Мне кажется, труднее алхимика в Ну вот этого моего... Атакера будет легче убить, конечно же, легче. Потому что атакер, конечно... Атакера всегда легче убить, чем бронеров. Но он к ним жарит, поэтому тут ему тоже будет легко, как бы... У него жрец против Архиваруса очень хорошо... ...работает. А вот, сколько по 13 хп снимает? Охренеть просто. А, по 11. Ну, да, думаю, по 12. Ну, в принципе, не так уж это и много. Ну, это много, конечно. Но... Это еще терпимо, и терпимо. Ребят, терпимо. А, так, кто сейчас ходит у меня? Говорит, ходит. Так, можно было бы затровить еще как раз таки. Да, теджек нету вроде каких-то. Вот он не будет жрать, надеюсь, по крайней мере. По крайней мере, не будет жрать. Задрам его. В принципе. Ну и все. Нормально снимает. Пока что можно даже кубал добить, добивать как-то их пытаться. Я тут не буду на вынос играть, на вынос я проебался, минус... Ну как проебался? там Минус один, в принципе, уже нормально, какой нормальный уже как бы. Минус 2 уже было бы шире, наконец, для меня. Ну, если бы тактику знал, я бы не там, Я тактику забыл просто, как-то раньше там пытался там. Гребушку выносить, помню, что там специальная тактика там, но я забыл тактику эту, поэтому я не вынесу. Ну там как-то я пытался на, шар, на шару бить, как-то пытался его. Меня морозит опять, тварь, блядь, вот тварь, реально, просто тварь. Тогда беру просто сейчас вот так. Два портика. И нужно, короче, вот так сделать, зауронить эту шлюху максимально сильно. Все, вот 300 хп я ему ставил, всё, заебись, вообще. Тем более он просто вот пол-атакер вообще. Он даже не полный бронер, он пол-атакер. Всё, ребят, тут шансы мои есть на победу большие, в принципе, даже если это не Дмитриев. Это не он, это, блядь, не он. Я, это, это ж вижу, блядь, я, что-то не он, блядь. У него аватарка другая. Дмитриева, блядь. Он просто, может, поменял аватарку такую. Был бы сейчас стазис у меня, вот это было бы вообще шикарно, блядь, но стазис у меня нету, к сожалению, поэтому... Нам переход, короче, на наверное, да? Или нет, не буду, у меня тоже атакер ходит как бы Поэтому переход пока что я давать не хочу. Так, тихо, тихо, тихо ну и давайте просто вот возьмем и уронить будем максимально. Как думаете, за уроню я его нормально? Да, почти убил даже. Ну как убил? 100 хп оставил, в принципе, это не так уж немного. Можно за один ход добить даже его будет. Но этот ход это тоже как бы очень много решит. Хотя... Просли ход, пожалуйста. прошли ход и все. Вот все бои без поражений тут у меня пока что сегодня. Да, ни одного раза не просрал на эту страничку. Тем более, я проснулся на химикой ему химика прошел вообще даже без потери хп, вот, смотрите, вот, проходил, без потери хп проходил, да, ему. Заказывайте, ребят, рубинку меня, всем беру. Только цена варьируется от одной тысячи рублей до двух, наверное, да, где-то примерно варьируется цена, потому что, ну, как бы, разные, как бы, арсеналы всех разные, там, Реакция там, команда разная, поэтому цена разная, конечно же. Я уже как почти взял одному человеку рубинку уже сегодня. Я, ну не сегодня вообще взял в этом сезоне, как бы. По идее, я всего взял 5 рубинок, ребята. За все время я взял 5 рубинок. Пока что. Но будет уже как-то 7 рубинок, наверное, да. Будет 7 рубинок уже как бы. Я взял сам. Некоторые только по 3 взяли рубинки, да, максимально. А тут уже 7 взял. Ну, может быть, тот еще брал кого-то рубинку, да, не, не знаю там просто. Но я седьмой беру рубинку. В этом сезоне, как бы меня есть 7 дней, мне даже 8 дней, как бы я возьму рубинку еще одну и еще одну, наверное, в этом сезоне успею взять. Так, вот он. Меня вынес, походу, да. А все-таки я накину блок сейчас, хотя атомку поставлю, но только с другой стороны поставлю, чтобы он не полился. Не полился. О, сейчас будет охуенно, ребят, если бы его потом как бы будет охранено вообще. Тут надо кинуть байки везде, чтобы он как бы тут не лазил. И, наверное, за землю еще. За землю будет тоже заебись, как бы. Надо как-то так умудриться встать еще хорошо. Так, вот так вот. Вот так вот. И может блок кинуть. Да, надо блок кинуть, чтобы он ничего не делал, такого опасного мне. Кинул блок, чтобы он как бы рушил блок. И от сомных игра, ребят, сорных как бы тут игра пойдет. Сейчас так моя полетит и вообще всех рассыпет нахуй. Так, вс. Он, походу, что-то делает. Нихуя себе без траты хода разрушил. Понятно, все, короче. Ну, просто вот сделал хуйню и без траты хода разрушил мы за зем. Охуеть просто. Вот ненавижу это из-за этого игру. из-за этого хрень. Лучше бы сделать за зем, чтобы нельзя было вообще рушить его без страты хода. Что ты делаешь, что ты делаешь? Пытается убрать барьер мой? Зачем? Он даже не кроет, что ли, его, блядь? Ой, ты молодец мой. Только встал ты, правда, очень плохо. Там Надо переход, блядь, на мелкого персонажа, чтобы он как бы не это... Ага, понятно. Показался, в принципе. Тут надо еще когда то выйти отсюда, блядь. За землей будучи стоит тут, просто его. Беру сейчас саранчик. и лечу, короче, выносить его. Надеюсь, надеюсь вынесу, взгляд, пушки нас. Если, по идее, с другой стороны вот так бить, то должен вынести. Ага. Ага. Ага. Ну, блять, ну почему бы не вынести его? Почему? Надо было шокер носить вообще шокером, блять. Я знал, что там трудно вынести будет так вот. Я хотел как-то вынести его так, чтобы охуенно было. Может забуриться? Пожалуйста, забури, сука. давай-давай. Ну, забурись, красава. Вот. Это карма. Это карма называется. Короче, это карма называется. Так, что можно сделать? Еще один блок кинуть, по идее. Нет, рано пока, что он сейчас его разрушит. Начнем зрать, короче, на всех, короче. это плохо будет там будет играть так все беру коктейльчик это не дмитриев ребята Дмитрий так не играет наверное да это не он какой-то нубак нубас кто это Вот бомбит как ох как бомбит пиздец вас снимает скрытая камера не не я лучше блок в блок кину, чтобы он рушил свой блок. Хотя, зачем нет надо? Ну, как бомбит-то у него. Так, нужно рушить, конечно, этот блок. чтоб он рушит. Чего-чего-чего? Камера, а не скрытая, олень. А ару пиздец. В смысле, камера не скрытая. Что он написал? Ну, у него, короче, бомбит, поэтому он уже, как бы, не может нормально, как, писать. Типа, в чат уже всякую хрень пишет. Ну, я тоже бомблю, ребят, такое бывает у меня тоже, как бы, не то, как бы, у него. Поэтому, это стандартная, как бы, реакция игроков, которые проигрывают, да. Особенная рубинка. О, молодец, как бы, тупанул. Да, тоже. Ну, переход, конечно, придется дать, потому что он меня вынес, поэтому да. Поэтому не будем тут даже, как бы, Внимание обращать, тем более я как бы уже... Пытаюсь как бы тоже сам не материться с собой в чате, пытаюсь, ребята, но... Получается не всегда, конечно, когда вот настроения нет, я всегда матерюсь в чате, поэтому вот это стандартная такая... Хуйня. Да, как бы... Этот бой будет, скорее всего, последний, который я запишу сегодня, как бы... Как бы, ну и все, я тут могу вынести его, сейчас у меня миноложки 4 мины есть, но как бы я... Не хочу рисковать, поэтому как бы сейчас вот... плохо стал сюда вот я да вот так нормально так закроем чат не будем тут читать это все говно закроем чат этот в принципе так что он пытаться бурить меня не мне кажется на ложка плюс мина да он будет пытаться выносить меня ну блок средству за день это все это будет охуенно но сейчас как бы у него 200 хп почти есть он еще может выиграть если я постараюсь там вот крысит крышить крысить когда будет заговариваем стюка блять чему Блок заденешь, все будет заебись. Пожалуйста, вот блок заденешь, что-то все просрал. О, хорошо, хорошо. Вот и все, блядь. Вот и все. Так, и что, три зубчика есть тут, в принципе, да, наверное, надеюсь есть, по крайней мере. Все, можно тут пировать, ребят, пойти. Потому что мы извратим уже как-то отцы просто. Сейчас просто возьмем, три затянем, у вас рукосяный. только Только не него ворот. Все, шикарно. Шапка жрец вообще тут. Чуть ли не сдащил у него, блядь. Все, седьмой ранг, ребят, все я как бы уже не хочу сегодня рейтинг бить ему. Хотя, вечером тоже буду играть по страничке у него. Это был кто? Влад Волков, это был не Дмитрий, потому что я... Блядь, конечно, это был не Дмитриев, я его слишком загнул. Все, давайте, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, заказывайте рубинку у меня, и всем пока. Подписывайтесь на мой канал там, на паблик, всем пока, короче.